гостям я джетли и я в первый раз за пару лет выбралась на балкон у меня тут система кукиш а еще булка которая громит все что не на балконе булка отчаянно рвется ко мне но я ее не пускаю надеюсь вот хотя бы так будет чуть получше видно меня да? потому что тут солнышко, тут хорошее освещение. Я сегодня рано проснулась. Специально для того, чтобы их снять видео. Да ладно, не специально, конечно. Я ехала с важных дел. Это пробное видео на фотокамеру, на которую я делаю фоточки до своего магазинчика и вообще для всего. Как вы видите, на балконе у меня все плохо. Это не мои проблемы. Ладно. Я, честно, боюсь тут что-либо исправлять Потому что, скорее всего, придется переделывать балкон А у меня на это нет никаких средств И нет никакого желания Так, окей Вы хотели видео с прогулочкой И вы хотели видео по поводу того Что у нас творится, собственно говоря из-за коронавируса, из-за карантина. Ну, народу стало чуть поменьше, но все остается абсолютно таким же, каким и было. Тут дико шумно, я пытаюсь поймать солнышко своим лицом. И я не знаю, удается у меня или нет, потому что я не вижу камеры. Точнее, нет, камеру вижу, зеркало не вижу, которое за ней стоит. У нас на полках нет гречки. Сахара нет. Туалетной бумаги, кстати, достаточно, потому что ее, видимо, как-то очень быстро штампуют, подвозят, и все просто замечательно. Короче говоря, коронавирус особо сильно не повлиял. Единственное, что меня возмущает, то что в аптеках закончилось все спиртосодержащее. У нас во дворе музыку слушают, там ребята... Погода потрясная, кстати, просто я не могу понять людей, которые сейчас выбрали самоизоляцию. Потому что весна, весная погода замечательная, сногсшибательная, завтра будет тепло. И это здорово. Я люблю весну. Крыша у меня, кстати, уже не едет. По весне это, несомненно, победа. Я так и не сходила к врачу за эти два месяца. Мне страшно, что он мне скажет Если вы не против, я сделаю вот так У меня тут лестница Стремяночка Стремяночка Да ладно Пропали маски, пропали респираторы Теперь я не знаю, как работать со всякой пыльной субстанцией Придется пользоваться противогазами Супоксидкой нельзя работать без респиратора с латексом лучше не работать без респиратора. Много всего, с чем лучше без респиратора не работать. Ну ладно, что-нибудь придумаем. Собственно говоря, кстати, у вас эти маски особо не спасут. Вас спасут они только если вы заболели. Они обычно спасают пациента от врача, от того, что он там чихнет, его, сопли разлетятся по всему кабинету просто. Спасают, да, от дыхания, от вот этих вот мелких всяких левков в процессе разговора а так от вируса не спасает потому что нужно чтобы были защищены слизистые нужно чтобы были защищены руки нужно было ну, чтобы были защищены в общем дыхательные пути то есть вам как минимум нужно нужен простите маска вам не поможет нужен респиратор и очки которые прилегают к лицу ну и перчаточки все как бы. тут я могу сказать, что не дезинформирую, потому что у меня есть знакомые, которые работают врачами, которые учатся на врачей, работают врачами уже. И ну, как бы они это говорят. Это не я говорю, это не мои домыслы, это сугубо просто пересказывание того, что мне сказали врачи. Из-за вот этого дефицита масок как раз может не хватить фельдшера масок. То есть это не здорово. Но этот дефицит масок периодически бывает и не только из-за коронавируса он был. При других каких-то гриппах был. Помню, когда вот был взрыв типа свиного гриппа, тоже все это было. Так что я не паникую. Не самоизолируюсь. Наверное, это нехорошо, но мне нужно работать. Из дома сейчас, ну, блин, не очень хорошо получается работать. Я, конечно, делаю это, но мне нужно больше денег. Поэтому приходится без самоизоляции, в общем, обходиться. Ну, собственно говоря, наверное, это все, что я вам пока могу сказать. Как только я смогу выползти на прогулочку какую-нибудь более интересную, чем просто пройтись по улице. Можно что-нибудь вечернее. Или еще что-нибудь. А в общем. Как только, так сразу я сниму вам видео. И может быть сниму кулинарное извращение, если У меня до твороги дойдут. Потому что наконец-то я могу нормально готовить. Ну, в плане того, что наконец-то нормальная кухня есть в моем распоряжении продукты. Вот. Этому человеку просто отдельное спасибо. Просто огромное спасибо. Если что, мне не купили новую кухню, я просто езжу готовить в другое место. Как вам шум на заднем фоне, на заднем плане? Типа... Я сейчас без микрофона, без всего. Так что я надеюсь, что звук нормально запишется, и мне не придется все это перезаписывать. Ладно, я надеюсь, что у вас все хорошо, что вы соблюдаете правила гигиены, потому что правила гигиены вас спасут немножко больше, чем эти масочки. Вот. И всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.